Что касается спорта на больших общенациональных каналах, у меня тут свое мнение. Я считаю, что ну, когда говорят о том, что недостаточный рейтинг и так далее, и так далее я считаю, что это не так. В большей степени, конечно же, это связано с отношением непосредственно менеджмента в целом к спорту. Оно достаточно потребительское, потому как, если уже спорт есть на каналах, они хотят, чтобы рейтинги были такие, как сейчас вот у боев братьев Кличко, или играм национальной сборной по футболу, когда они зашкаливающие, они значительно больше. Я абсолютно точно знаю, что поединки... Владимира и ранее Виталия Кличко на сегодняшний день поединки Усика, лучшие матчи сборной Украины, они рейтинги давали значительно больше, чем регулярные вот эти вот музыкальные песенные танцевальные шоу, это абсолютно точно. Но вот нет желания, нет мотивации. Вот есть на определенных каналах у хозяев и у менеджмента мотивация в отношении футбола? Мы и видим, что футбола в принципе на телевидении у нас достаточно. И программы, и трансляции, и внутренний чемпионат. И при желании можно посмотреть и Бразилию, и Португалию, и все что угодно. Но это что касается футбола. На мой взгляд, это в первую очередь отношение менеджмента. Потому как я абсолютно уверен, что из таких вот... Персонажей, как Харлан, Бондаренко, можно делать телевизионных персонажей, ярких звездочек. И, условно говоря, тот же чемпионат по фехтованию при правильном подходе. При правильном промо можно делать полноценным рейтинговым телевизионным продуктом. Но, увы, пробить это, это как, как, как сквозь стену это очень тяжело. Видископ спортивное видео.